Странно. Они проснулись, они что ли, спят? О, о подальше, смотрите, пошла, пошла. Окунь. О, окунь, первый окунь. 2021 года. О, ес. Yes. Какой хороший окунишка. Какой ты молодец. А, упал. А. Так, первая рыба. Первая рыба. Вот ты хотел смотаться, и я тебя отпущу зови своих братьев сестер, но покрупнее. Во, молодец. Во, во, есть, есть. О, о -хо -хо -хо -хо -хо. Акунишка, братишка. Блин, хорошо так заглотил. Только видите злобный взгляд. Не, они еще есть позлобнее. А, блин, не хочет вот доставаться, блин заглотил то а? серьезно заглотил кстати Раз, так а -а -а. капец он заглотил блин о стоит взял взял взял да. ой блин это сорожка это сорожка дамы и господа ой сорога ты моя дорогая ух ты сороженька ты попалась ко мне да такая хорошенькая Такая крупненькая. Ох ты хорошая. Сорожечка. Есть, есть, пошел, пошел. О, крупный какой. крупняк. нифига себе, полосатик. Иди сюда ко мне. А -а -а -а! Полосатик. О, блин, такой хорошенький. Вот это окунишка! Грам грамм 200 точно. О, ой, ты красавец, ты мой. Ой, ты мой красавчик какой ты хороший мы видимо позвал все-таки он братана своего позвал говорит иди чё там что тебе прозябать там в этом озере блин там такие такое веселье блин дискотека тут дискотека века блин нет такой мел мелочь мелочь вот я когда вел и он как типа как на блесну взял. Он, он взял как бы так, бин. Ну так не сильно ударил, короче. Как на блесну. Блин, мелкий, конечно. Вот бы, блин, таких крупных, как тот, блин. Сейчас немножко вот так подведу. Хоп. Повел. Оба Есть. Ох ты хороший какой. Ох ты мой матросик, не сорвись. Куда ты пошел? Иди ко мне. Сюда, сюда, сюда. Ай-яй-яй. Ой. -ой, -ой! Ой! Блин, такой классненький. Блин, грамм 200 точно. Ой, красавец. Ой, ты молодец. Ой, смотрите какой. Какой он хороший, красавчик-то. И попался же, да? Оп, есть, есть. Ух ты. А -а -а -а, Рыба-коряга. Я даже поймал рыбу-корягу. Представляете? какая тут разная рыба блин вот это да блин рыба коряга блин даже вела блин поплавок представляете О, сидит нифига себе или он так в это зацепился когда вел я блин круто круто Сидит, оказывается. Ух, он какой. Ох ты, что-то есть. Надо же, окунишка. Ох ты, сорвался, негодяй. Ох ты, негодяйка. Ох ты, сподлец. Так, наконец-то заканчиваю под, с поджариванием рыбы. Вот и заключительная сковородка. Так, сейчас покажу еще сколько рыбки получилось. Вот. Вот еще вот столько рыбки.